На Намасте. Супер короткая и эффективная йога-бодрилка, когда вам надо быстренько прийти в себя, или вы замерзли, или вам надо из состояния унылого быстро вернуться к себе для того, чтобы быть эффективным. Я ее просто обожаю. Вытягиваем по одной руке вперед и активно начинаем растирать себя. Не забываем про то, что у нас у руки на самом деле очень много сторон и работаем активно. Вторая рука, ладошка, предплечье, плечо, подмышки. В этом состоянии мы прямо активно-активно-активно работаем с собой живот. По часовой стрелке. В принципе, одной руки достаточно. Далее, растираем себя сзади. Да? Стараемся достать как можно глубже себя по плечам. Сзади по ребрам. Дальше область наших почек. Растираем, растираем как следует. Идем дальше к бедрам. Растираем себя спереди как следует. И, конечно же, сзади не забываем. Задняя поверхность бедра, одна, вторая и, конечно же, ягодицы. Тут можно поактивнее работать, потому что, как мы знаем, здесь очень много у нас точек, окончаний нервных. Идем дальше к ногам, растираем голени активно, растираем активно подъем и стоп, поднимаемся наверх. Как следует еще раз себя растираем везде, грудина, руки подмышки, почки, везде-везде, везде-везде, где сможете достать сзади, по голове, до нашего затылочка. Отлично. Ну а теперь прохлопываем. Как следует, как следует. И прямо чувствуете, как энергия начинает под вашими руками собираться активизироваться, активизироваться под вашими ладонями, активизироваться под кожей, прямо ощущайте свое тело живым, потому что когда у нас такое состояние, что мы чувствуем себя вяло, не бодро, нам просто необходимо вернуть себя в тонус. Сзади как следует прохлопываем себя, повыше, пониже, вот таким образом, как следует, по спинке. По плечам, где достаете. Дальше идем, простукиваем живот, бедра. Конечно же, ягодицы. Поактивнее себя постучите. Это от любви большой, так что здесь много не будет. Идем вперед над коленями. Сзади. Как следует, прямо присядьте, так чтобы ваша э, задняя поверхность бедра, вы могли ее лучше чувствовать. Внутренняя поверхность бедра. Коленочки. Прям прихлопываем себя. Прихлопываем наши голени. Прихлопываем наши икроножные. Как следует, как следует. В конце я рекомендую сесть. И как следует похлопать себя по подошвам стоп. Другая. От большой любви к себе это делаем. Отлично. Встаем наверх. И теперь начинаем мягко потряхивать всем телом. Руки, ноги, руки наверх. И сбросили напряжение вниз. Коленочки подсогнуты. Еще раз наверх. Поднимаемся наверх и отследите сейчас ваше состояние. Почувствуйте, как энергия распределилась по всему телу. Ощутите, где сейчас под кожей вы особенно чувствуете какие-то ощущения, легкое жжение, покалывание. И, возможно, если до этой бодрилки вам ничего не хотелось, то сейчас вам даже захочется позаниматься. И, кстати, если у вас дома есть аппликатор Кузнецова, то кладите его и делайте все то же самое на нем. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, нажимайте колокольчик и, конечно же, подписывайтесь на канал Йога Батрячком.